Есть определенные законы планирования маркетинга при открытии клиники и при управлении клиникой. Вот если клиника открывающая, если мы обычно закладываем от 15 до 20% от выручки планируемой на расходы по маркетингу в первый год, Потом эти расходы уменьшаются, они могут уменьшаться до, сути, там, до 10, до 7, до 8. И стандартно по рынку примерно развивающиеся развитые клиники, например, ОМИЦИна, Европейский медицинский центр, прочие частные структуры, которые давно уже существуют, а сам клиника, они тратят на маркетинг до 3%, от 1,5 до 3% от выручки, то есть вы примерно понимаете, когда вы планируете свою выручку, вы можете заложить на маркетинг эту цифру, например, вы планируете зарабатывать 20 миллионов в месяц, 20 миллионов рублей, то если следовать вот этой как бы арифметике, то получается, что в первый год должны потратить на выручку 4 миллиона на маркетинг 4 миллиона рублей. Вопрос в следующем. В следующем год это будет меньше, выручка будет больше, но это не будет меньше. 4 миллионов это будет, например, 3, 800, 3, 900, то есть это надо смотреть по арифметике. Но. Вот Виктория сейчас задела очень интересную тему, а как считать? Вы же знаете, что на рынке маркетологи приходят и спрашивают первый вопрос, вот Виктория всегда смеется, а какой у вас бюджет? То есть человек приходит на освоение бюджета, то есть он вам принесет кучу каналов продвижения, кучу там маркетинговых активностей, скажет вот дайте мне 400 тысяч, директор подпишется под, под этой суммой, а потом он начнет тратить, а потом клиентов нет, что с этим делать? Как вам, как управляющему, контролировать вот эти расходы на маркетинг, и сколько вообще на маркетинг нужно тратить. Поэтому вот эти вещи мы сегодня уже освоили эту услугу, и мы ее очень хорошо как бы продаем в регионах. Мы делаем маркетинговый план на год с расчетом маркетингового бюджета. И мы прорабатываем все каналы привлечения, которые реально могут работать на эту клинику. Если из них 80, ну процентов 20 может не сработать с той, с той результативностью, которую мы ставим. Но в любом случае мы э, отвечаем за какой-то результат. И мы подсчитываем конверсию по этим каналам, смотрим рынок, конкурентный анализ, просчитываем ценам, казах. Такой получается очень серьезный документ, который может потом видоизменяться, но он все равно контролирует вот эти маркетинговые затраты. Поэтому в своих компетенциях попробуйте все-таки вы как управляющий, нашу наша позиция с Викторией. Мы считаем, что если первое лицо клиники не занимается маркетингом, а отдает, нанимает маркетолога, и маркетолог потом придумывает концепцию, позиционирование, там, брендирование и тратит просто деньги, то это просто впустую. Поэтому руководитель, руководитель должен контролировать маркетинг, должен сам повышать свои компетенции в маркетинге. Поэтому вот подумайте о, об этом. Есть ли у вас еще маркетинговый план на год? из чего он состоит и как вы будете возвращать эти деньги? Вот хороший пример, Париж привел 45 тысяч, потратили три звонка. Стоимость одного клиента, а сколько заработает за реквизит его звонка? Да? Вот вам, пожалуйста, это самое банальное которые следует для себя всегда контролировать в своем бизнесе.